Друзья, сколько голубей целая рота вот еще новые поют на кормежку смотрите здесь и утки есть но утком боюсь ничего не достанется смотрите сколько много голубей. Ставим лайки, комментарии обязательно, кто-то им зерна насыпал и вот они на желудок отогнали внутрь стороне, и сколько голубей друзья.